Ну, всем привет, друзья! Давно мы с вами не виделись, и решила заснять час видео, потому что у меня... Надо это видео заснять, надо. Так, меня вызвали на совет профилактики, потому что эта Калугина написала во все инстанции на меня жалобу, три заявы на меня накатала, ну, ну вот, она такая мадам, короче. И пошла я сегодня на совет профилактики. Поговорили, все нормально, слава богу, все обошлось. Естественно, предупреждение о том, что, чтобы я с этой мадам больше не связывалась. И Правда, не трогай говно и вонять не будет оно. Она так развонялась, что весь поселок теперь знает об этом. Да. А то, что она творит со своими детьми, перед своими детьми, когда она когда ее на дети дерутся, это нормулька, это все в порядке вещей. Ну, потому что мы заяву не катаем никогда, на них особенно. Зачем нам это надо? У нас же дети есть. Она не думает об этом, она думает, лишь бы ей хорошо было и остальным плохо. Ну ладно, не суть. Короче, когда я там была, спустился к нам на совет профилактики сам глава администрации нашего района Михеев. И поговорили мы, то что я писала депутату Казанкову, то что мне письмо пришло от главы нашей администрации, я зачитала, помните вы это видео, не помните, ну короче там выделялось и типа 1800 рублей. В итоге, ну правда там было 1800 рублей, я Просто я увидела эту цифру и назвала и прошла. Так ведь по письму. Короче, меня переживали это все. Оказывается, это миллион восемьсот тысяч. А в том году миллион шестьсот тысяч. В садик уделялось. И у меня тут включилась лампочка. А куда эти деньги деются в нашем садике? Представляете? То, что э, дорога, э, я показывала дороги, то, что они делали, э, не делали. Э, просто я не засняла, конечно, надо было заснять. Мне Андрей говорил, сними хоть похвали, типа, молодцы, делают. Э, в итоге сделали дорогу, где я снимала видео, где я показывала. Глава сказал, что вот а, наступит это лето, ну то есть 2022 года, а будут делать теперь а, внутри поселка дороги, а, то есть а, у домов. Так что а, затем а, делаются дороги у деревень. А, сделали в Токтобеляке дорогу, да, там молодцы, там дорога тоже ну, ну, везде делаются дороги, выделяются очень большую сумму. прям мне все разъяснили, все объяснили, сколько выделяется, и как, и вообще, если честно, друзья, да, я просто, ну, и нет, если честно, ну, как, вы скажете, переобулась, нет, я не переобулась, я просто сопоставила все факты, которые «за» и «против». И выходит больше, конечно, «за». Потому что, ну вот, в саде ходим, там свет сделали, молодцы. Сделали, начали делать дороги, тоже молодцы. Вот нам бы еще вокзальчик бы для людей, которые вот, ну вот стоят на улице. Вот, вот сегодня у нас минус 30, вот на улице стоят и автобус ждут, Надо вокзалы, а в жару? плюс 30, плюс 40, да, тоже нет, тоже не выход. Конечно, нам надо бы и вокзальчик так сделать. Ну, это, э, вот, говорит, вы пишите там, снимаете там, вы, говорит, хотя бы, э, скажите на самом деле суть-то в нашем поселке, что делается. Ну, естественно, делается, естественно, делается, естественно, преображается наш поселок, Насколько возможностей есть, и вот глава администрации сейчас опять э, выделя, э, не выделяет, э, добивается денег для нашего поселка. Сказал сумму, не маленькая сумма. Дай Бог дадут, и продолжение поселка нашего замечательного будет э, развиваться и улучшаться, и цвести. Э, так что... Э, и что я могу сказать ну стараются стараются да а кстати да там меня когда вызвали там же там человек 10 не знаю если не больше я не читала и короче на совете на вот на этом совете женщина меня спросила когда вы успеваете снимать еще ну, времени конечно не хватает а надо снимать то надо все таки надо снимать вставать на лыжи и вперед э, не и с песнями вперед нельзя сворачивать назад потому что ты уже пошла вперед и в итоге ну чё все, поговорили, спросили, кто меня попросил это видео, садика заснять, дороги. Я сказала всю правду. Я сказала всю правду, потому что зачем мне, зачем мне врать и на себя это все брать? Естественно, меня попросили. Естественно, я... Но я тоже желаю, конечно, чтобы у наших детей была дорога. Это, это тоже надо. Обязательно дорогу надо, на будущий год будет дорога, слава Богу. Ну то, что вот э, этот человек говорит, что это не она, э, а я сама, ну нет, она меня подсказала, она меня подтолкнула, да, это есть такое, это правда, это не ложь, это чистая правда, чистой воды. Так что я врать-то не умею, знаете, друзья, я прям напрямую вот в лобежник скажу. Хоть я выгляжу, может быть, со стороны так чуть-чуть чекануто, но все-таки человечек я такой и. Короче, прямолинейный. <coughs> я лучше сразу скажу, а за спиной я говорить не умею. Зачем? Зачем мне вот эти сплетни, которые мне ни к чему не нужны? Я прямо к человеку могу подойти, вот, допустим. Ну вот тебе не идет эта куртка, ну вот поменяй-то ее. Или тебе, ты сегодня так классно выглядишь и как принцесса. Могу и так сказать. Вот. Я просто. Ну я лев по гороскопу. У меня мамулька такая была. Она тоже в лицо прям шпарила у меня. Ну. Конечно, да, мне было очень приятно, то, что глава администрации спустился сам ко мне объяснить, что, как, к чему. И э, на самом деле-то проходят у нас работы, проходят. и Ну, я правда сказала, да, вот у парка, вот э, тротуарная дорожка-то ни к чему типа не нужна. И там вот эти проходят э, парады. 9 мая, то есть, ну, есть, ну да, проходят там. Раньше же у нас по дороге проходили. А сейчас теперь будут поэтому по этому вот тротуарные плитки проходить будут теперь. Могут машины ездить спокойно. Перекрывать не, не, не надо будет дорогу. Ну, это тоже плюс в чем-то, да? Соглашусь. Ну ладно, соглашусь. И с этим согласимся. Согласен. Соглашусь. А вот, конечно, вот дороги, да. Нынче будут делать у подъездов. Это замечательно. И мы это будем снимать на видео. Обязательно будем показывать. Потому что у нас такие ямы ужасные. Ну вот, выделяться -то выделяются деньги. Только вот наши дорожники почему-то очень плохо ложат дорогу. Помните, я видео снимала. Дорогу у дома нашего 35-го выложили асфальт. Два года не прошло, там уже яма. Как выкладывают? Вроде не в дождь выкладывали. Сухая погода стояла, жаркая, дождей не было, ничего не было. Вот яма провалилась. Вроде у нас там таких машин-то нету, не ездят. Ну, эти, миллимезерки ездят. Ну, ни КамАЗ же, ни эти дальнобойчики дальнобойщики никто же там не ездят а в итоге вот дорожники тоже должны прислушаться чтобы делали дорогу нормально по совести они так вот скинули деньги Ага, вот это малую часть мы сделаем а другую часть не знаю куда сделаем ну, так то так то вот друзья вот. теперь Ну ладно, меня не оштрафовали, слава Богу. Вот теперь еще один суд предстоит у меня на днях за оскорбление личности Калугина Татьяны. За оскорбление, я пришла в прокуратуру, а так, да, кстати, прокурор там был, тоже была. По моему делу вот вызвали, когда мне. Меня... Ну все молчат, там спросили вопросы, есть, нет вопросов ни у кого. Нет. И... Она сказала за оскорбление личности. Я говорю, дайте мне посчитать, что там хоть это оскорбление, какое там было-то. И Калугина Татьяна написала, там оскорбление, короче, написано «сучка» и «обезьяна». Ну, «обезьяна» говорит, это не, не оскорбление. Я говорю, естественно, это не оскорбление. Я всегда при встрече могу сказать «привет, обезьянка, даже ласково Ласково и с уважением. Привет, обезьянка. Вот а сучка, да, я могу сказать, я еще не так могу сказать, сучка крашеная. Любимое мое выражение. Сучка крашеная из любовь и голуби. А, цитата вырезана. Вот. И вот эти из-за этих двух слов а меня сейчас будут опять судить. Она вызвала вот эту шавку свою родственницу свидетелем и еще какая-то женщина фиг его знает я вот мне очень интересно кто такая будет я посмотрю кто такая даже попробую на видос снять заснять. как мне заснять нас заснять и потом я это соединю как они с Денисом пошли как она крикнула мне вслед а вслед а, на камеру <coughs> соединю все видео у меня лежит все там закачано в компе так что я смонтирую и все все вот так в комочек соберу и до Нового года скину. Какая у нас а, хорошая девочка, которой заняться зимой нечем, а только писать и кляузничать заявы и катать, особенно на меня, она очень любит. У нас уже не первое происшествие с ней было. А, и а, занятия для себя Татьяна Калугина Николаевна. «Найди, пожалуйста, а то у тебя занятий, смотрю, нету». «Я тебя учила вязать, ты даже вязать не умеешь научиться». И пришла как-то я к ним домой и с Андреем, и она показывает, а, купила пряжу, вот, говорит, купила, приходи, посмотри. Я пришла, я говорю, классная пряжа, давай вяжи. А пришли через какое-то время с Андреем, она, пришли, покажу кофту» показал мне кофту. Я как заржу, как конь, ей-богу, я как конь. И вот вспоминаю, да, мне до сих пор смешно. Короче, Андрей такой, ты что там, ха поймала? Я выхожу, Андрей говорит, ну, посмотри, Танька связала кофту своему сыну, третьему, что ли, а, да, третьему, Артему. А горловина такая, вот с руку, с руку, вот, с руку мою, с руку, с руку. С руку. И <свят> широкая кофта. Я говорю, слушай, вот два его подойдет, а шея вообще никак. Она оденет, <свят> а там горловина торчит где-то у нее сзади. Я говорю, это моментально, давай распускай, давай и по новой вяжи, говорю. А все забросила, мамашки своей дала, и она носки связала из этой пряжи. Из хорошей, ну пряжа не такая хорошая, конечно, ну пойдет. Она пряжи тоже не разбирается. Так вот, и я говорю, давай Таня, ты нас смотришь, я знаю, Татьяна, и займи себя чем-нибудь, займи, ни хозяйство не умеешь держать, ни по дому ничего не умеешь, я сейчас в данный момент бисером занимаюсь, бисеровязанием занимаюсь, вяжу. Дай бог, выложу в своих соцсетях свои работы, но пока, пока я только Душеуспокаивающе себе делаю. То есть, э, чисто для себя вяжу. Э, Как-то так, друзья. Ну все. Теперь э, мне надо будет сходить в хозяйство накормить. И все. Всем пока-пока. До новых встреч. Пишем комментарии. Пришлось вот на эту камеру заснять. А что? Куда деваться? И мутно, не мутно. Главное, я там... Слышь? Ладно, все, друзья. Всем пока-пока. До новых встреч. Ставим лайки, пишем комментарии. Всем отвечу. Всем удачи.